всем привет вы на канале заработать в интернете и в этом видео я вам хочу рассказать как я на полном пассиве без вложений заработал на данном хайп проекте 21 trx вот 20 trx 20.74 трона только что вывел с данного проекта вот мне написали вывод обработан я думал что данный Хайп мне не, вы, не выведет но деньги поступили мне на счет вот видите на биржу бенз и эти деньги я заработал без вложений ничего не делая, учи потратив на регистрацию пять минут ну не пять минут там может минуту и 5-10 минут потратил создал на на кранах рекламу там где она собрала сатоши без вложений и за эти сатоши я сделал рекламу давайте пройдемся вообще по кабинету по данному хайп проекту я зашел вот на символ веб, посмотрел посещаемость оказывается он очень популярен в интернете вот смотрите за август месяц было 2 и 8 миллионов пользователей заходили на данный сайт хайп проект целый месяц почти 3 миллиона пользователей на первом месте россия далее украина индонезия казахстан и турция данный хайп популярен давайте рассмотрим здесь тарифные планы вот э, здесь вот есть тарифный план на 10 дней минимальный депозиты 200 тркс и ежедневно мы здесь будем Зарабатывать Получается 22.2 трона Второй тарифный план Здесь минимальный депозит 500 TRX Работает он 30 дней И ежедневно мы здесь будем зарабатывать Также по 22.5 тронов Третий тарифный план Здесь есть 5000 TRX И ежедневно мы сможем отсюда выводить По 300 TRX Далее уже огромные тарифные планы идут Здесь вот расписано за проект, чем он там занимается. И вот здесь еще давайте вам покажу, как можно заработать на этом проекте без вложений. Если он платит, значит тут должна работать баунти программа. Вот смотрите, 50 к баунти. Заходим сюда. И здесь партнерский бонус. Вот можно получить 10 долларов, если 10 партнеров будут активные. Далее, вот, Facebook бонус, можно здесь почитать, ознакомиться, YouTube бонус также есть, Telegram бонус, WhatsApp, форум Google, ну и так далее. Вот, выказ есть, это я вообще не знаю, что это такое, на, на сайте можно опубликовать. И вот здесь расписаны условия, и когда вы выполните баунти-программу, в течение 72 часов вам вот этот бонус, какой админ посчитает нужным от 1 доллара, к примеру, вот выполнили бонус в Телеграм. И вы можете получить от 1 доллара до 500 долларов. Давайте перейдем в личный кабинет. Вот так вот будет выглядеть личный кабинет. Здесь будет ваша партнерская ссылка сверху можете также сделать рекламу на разных кранах и заработать здесь без вложений давайте зайдем от реферал система и если мы вот здесь увидим у меня здесь 48 рефералов один активный это я все заказывал рекламу на кранах и вот здесь вот такая реклама у меня. кстати у меня здесь есть более одного активного реферала, Ну почему-то пишут, что один. Также вот здесь есть история заработка. Давайте тоже ее посмотрим. Вот вывел я 20 тронов. Почему-то написано около двух часов назад. Может время на сервере другое. И вот реферальная комиссия, реферальная комиссия. И здесь мне что-то капало, и вот смотрите сколько в этом хайп проекте. Я в этом проекте получается 48 дней. Или это 48 запись. Давайте вот перейдем на последнюю запись. Два месяца назад я зарегистрировался. Смотрите, два месяца назад я сделал регистрацию, получил бонус, заказал рекламу и как-то забыл про yes. данный сайт. Ну, все равно очень приятно. 21 трон я отсюда вывел. Вообще ничего не делаю. Так что при желании кто хочет зарабатывать вот в таких проектах без вложений, у меня вот есть список инвестиционных проектов, которых можно зарабатывать без вложений на партнерской программе. И вот они. Китайские самые прибыльные хайп-проекты, в которых можно зарабатывать именно на партнерской программе, без вложения. Регистрируйтесь на вот этих всех хайпах. Кранов очень много у меня на канале, также у вас есть краны. Не выводите оттуда, допустим, там троны, что вы там зарабатываете. Делайте там рекламу, пишите кликабельные тексты, люди будут переходить, регистрироваться, вкладывать депозиты, а вы будете с этого зарабатывать комиссию. На этом именно все. Всем желаю больших заработков в интернете, всем хорошего дня и всем пока.